Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Волкон и я Вичезар. И сегодня мы поговорим с вами о положении в школе. О том, почему происходят трагедии, приводящие к гибели людей и педагогов. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Искренне выражаем соболезнования и сочувствие тем родителям и родственникам погибших детей. Это печально, это трагически. Но задаем вопрос всем. Тем людям, которые должны отвечать за безопасность, за образовательный процесс, за то, что происходит в школе и вообще с нашими детьми. И мы видим в последнее время, напоминаем, мы не раз и говорили, и показывали манифест родителей Москвы, где родители просят и требуют изменить систему образования, изменить тот подход, который сегодня навязывается цифровизацией Московской электронной школы и, впрочем, все остальные электронные школы. Мы опубликовали и показали сюжет на нашем канале Техногон о росте заболеваемости, убыли населения и убыли в том числе и детей и подростков. Когда за 10 лет с 2000 по 2010 убыль детей и подростков составила около 9,5 миллионов человек. А за счет чего? Почему? Кто разбирается с этим вопросом? Это государственная задача. Понять причину и следствие, почему у нас происходят такие трагедии. А потому что в школе перестали воспитывать детей. В школе оказывают услугу. И задача учителей и педагогов, видимо, уже не та, чтобы научить человека быть человеком. Но научить их чему-либо. Математике, сложению, чтению. Но ведь это не основная задача государства и учителей, и педагогов. А основная задача государства и нас как представителей государства, то есть людей, которые живут в сообществе нашем в России, это дать детям нравственные устои, дать им понятие о том, как надо жить, как относиться к близким. Но этого, видимо, сейчас не происходит. И поэтому случаются трагедии. Трагедия, аналогичная американским трагедиям, которые также в школах расстреливали детей и взрослых. И дело-то не в оружии, а в том, кто им владеет, и с какими мыслями человек идет куда-либо, и с какими мыслями он производит как раз вот эти действия, приводящие к гибели людей. Это еще раз подчеркну трагедия. Но мы должны все-таки Напомнить, что существовали прекрасные педагогические школы. Напомним Антона Макаренко. Книга педагогической поэмы «Фильм» я недавно пересмотрел, где показано, как из преступников делают людей творческих, нравственных. Напомним, что в последние 20 лет была прекрасная школа, лицей Михаила Щетинина. О чем мы как раз и хотели бы сегодня вам напомнить и показать, насколько одухотворенные дети, знающие свой путь развития, погруженные в изучение тех или иных наук и получающие знания, которые применяют сразу же на практике, строя себе дома, строя себе те учебные классы, Рисуя, танцуя, занимаясь спортом. И в итоге выходят нравственно и духовно образованные, воспитанные. И вот такими детьми все наши дети должны стать. А теперь посмотрите, какие дети учились в школе Щетинина. Как происходит процесс образования, как происходит процесс воспитания. Что дает сам Михаил Щетинин детям? Как он с ними разговаривает? Как дети танцуют? Как они отвечают и думают о государстве? Вот все это вы сейчас посмотрите. И затем сами задумайтесь. Хорошо это или плохо, чтобы ваши дети были такими же здоровыми, нравственно чистыми. И знающими, как защищать свое отечество знающими свой путь, по которому они должны идти. И вот все это вы посмотрите, зададите себе вопрос, хорошо это или плохо. И хотели бы вы также иметь такими же своих детей. С Михаилом Петровичем Щетининым связан огромный пласт развития российского образования. Индок российскому то, что он начал творить, и особенно за последние 30 лет, как будто вот будущее переселилось на сегодня. Интересуются люди не только из России, из дальнего зарубежья, там, из Японии, из Китая, из различных других стран Европы, из той же Америки, директора школ и так далее. Потому что далеко не вписывается в привычные рамки ну, стандартной системы образования. Ребенок родился, и в этот момент уже надо думать о его большой, взрослой судьбе. Любить ребенка и никогда его не сдавать. Относиться к нему как к самому лучшему человеку на свете. Каждый день он разный, не бывает каждого дня одинакового. Вот. И каждый день у нас он подвижный и очень жизненный. Подвижный образ жизни – это хореография или рукопашный бой, русское искусство. Но в промежутках у нас бывают еще дополнительные занятия. Это у нас рисунок, ансамбль песни и швейная мастерская. В первый год своего обучения здесь я сдала ОГЭ, а во второй – ЕГЭ. Я за год... Закончила одновременно и девятый класс, и одиннадцатый. То есть мне было на тот момент почти тринадцать лет. Сейчас, по идее, я должна быть в седьмом, но я заканчиваю девятый. Я бы хотела свою компанию создать. Может, я сидеть в магазин в нибудь открою какой-нибудь я поступила в аспирантуру. Тема, которую я выбрала там для исследования, это «Игроизация социальной реальности». Мне было 22 года, когда я защитилась. Вот у меня диссертация она звучит как раз «Значение информационно-коммуникационных технологий». В частности, речь идет о «БИКСе» нано – «Нано-био-инфо- и когнитивные технологии». Благодаря ассоциативному мышлению они могут делать ассоциативные мосточки из физики в математику, из математики в химию, из химии в биологии. То есть мы всегда даем все. Все, что мы здесь имеем, вот это все эти строения, дома, это все построено самими детьми. Это не для того, чтобы их эксплуатировать, а для того, чтобы они просто жили бесстрашно. Чтобы они не боялись жить. Чтобы любая мысль какая у них не возникнет в голове, она тут же должна действовать. Кстати, я этому придаю большое значение, чтобы сразу... И, и у нас все получается. Чтобы был более какой-то высокий наверное, смысл развития, если человек развивается только сам для себя, это что-то не то. Человек должен стремиться улучшать что-то вокруг себя, улучшать других. И ну, страна — это непосредственно ты сам. Это ты часть страны. Соответственно, как любой из нас, мы составляем друг друга. И только вместе мы будем силой и развиваться прям в действительно масштабе. Только мы сможем изменить ну, человечество. Наш подписчик Джона Смезгер подчеркивает и оставляет свой комментарий, что люди тупеют. И даже на том мемориале, где проходят торжественные мероприятия, присутствующие смотрят в смартфоны. И в отличие от них, вы посмотрите вот в некоторых эпизодах, какие дети в школе щетинно. Как они говорят о процессе образования. Настолько одухотворенные лица у них. Какая красота в осанке. И все это делает детей гармонично развитыми. К чему мы, собственно говоря, всех и призываем? К тому, чтобы дети были гармонично развитыми. И вот школа Щетина делала таких детей. К сожалению, мы знаем известные выступления Грефа, говорящего о том, что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 Если люди перестанут задавать вопросы, а кто будет решать проблемы, стоящие перед обществом, и приводящие вот к тем проблемам, которые приводят к гибели детей, к стрельбе в школах. Вспоминаем Казанскую трагедию и ту же трагедию в Крыму, когда мальчишка расстрелял там десятки человек. Вот об этом давайте задумаемся, посмотрим положительные примеры, образование и воспитание детей, и тогда вы сможете сделать выбор, куда отдать своего ребенка, как он должен быть воспитан. Ту систему образования, которая сегодня есть, она разрушающе действует на детей, это очевидно. И примером тому служат трагедии, происходящие в школах. И рост запаливаемости, и убыль населения, все это взаимосвязано. И самое главное, что у нас есть прекрасные примеры того положительного опыта, демонстрирующего возможность развития детей в гармоничной среде. Еще раз напомню, среда формирует характер человека на 90%. Вспоминаем Бориса Константиновича Радникова. А характер человека формирует здоровье его на те же 90%. И я вам желаю всем, чтобы ваши дети росли нравственно воспитанными, всемерно и гармонично образованными и стоящими на страже рода своего, стоящими и отвечающими за свои поступки и создающими созидающими ту страну, которую мы будем называть родиной. На этом я хочу с вами попрощаться всего хорошего, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии с вами был Ввиччезар вести валкон. всего хорошего до свидания.